открыли ученые КФУ в 2021 году. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот э, нами была собрана установка, то есть э, сюда помещалась э, грызун, и его подсвечивали э, тремя длинными волны, зеленым, красным и инфракрасным. Что будет, если похитить блокиратор колеса с платной парковки? Правила для всех абсолютно одинаковые, и это, прежде всего, уважение друг к другу, автовладельцам, и еще раз, не ради штрафов не ради сбора денег. Это делается. Это международная практика. К сожалению, велосипеда другого пока не придумано. Всем привет! В эфире Универньюз. А в студии Александр Пирсов. На сайте change.org появилась петиция в защиту ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. На данный момент ее подписали уже более 600 человек. По результатам голосования профессор кафедры алтаистики и китайведения Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрий Мартынов стал автором сразу трех статей года. Статья года — это ежегодный конкурс, победители которого определяются в конце года по итогам голосования. Статьи, победившие в своей номинации, участники Википедии сочли лучшими статьями, написанными или дополненными за прошедший год. Конкурс статьи года проводится с 2010 года.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 На данный момент блокировка уже имеет свои плоды. Как сообщили на деловом собрании в мэрии, число автомобилей со снятыми номерами сократилось на треть. В Казани на муниципальных парковках используются блокираторы колес. Количество свободных мест увеличилось на 30%. процентов. На колеса автомобилей, оставленных без госномеров, устанавливаются блокираторы до выяснения личности владельцев. За первые три дня проведения рейдов было возбуждено 38 административных материалов. Но что будет, если нарушитель окажется находчивым и попытается снять блокиратор или же покинуть место парковки вместе с ним? Какая мера пресечения будет реализована, ответил Наиль Хабибулин. С точки зрения уголовного законодательства, это можно рассматривать как хищение, а может быть, как кража, если это тайна, то есть а, никто не видит то, что машину увозит, Может быть, грабеж, если это открыто осуществляется, и окружающие осознают то, что происходит хищение. Если же эвакуатор спилить на месте и выбросить его, то это может расцениваться как преступление, предусмотренное статьей 167 «Мышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Однако там обязательный признак – это причинение значительного ущерба, то есть на сумму не менее 5000 рублей. Вот, Но это оценочная категория. Но я так думаю, что если будет складываться практика, то, наверное, это будут рассматривать как значительный ущерб. Так двое казанцев уже пытались увести с собой блокираторы, но благодаря оперативным действиям сотрудников МВД России показания обоих нарушителей установили и доставили в отдел полиции. Сейчас по фактам нарушений ведутся процессуальные действия. Пресс-службе мэрии столицы республики Татарстан отметили, что новый метод борьбы с автомобилистами, не желающими платить за оставленную на городских парковках машину, был разработан совместно с правоохранительными органами. Амирах Александр Кузнецов, Универньюз. Не прочел инструкцию к фейерверку. Не забудь пересчитать конечности. В следующем сюжете о том, как самому не встретить с утра января в травматологии и оказать первую помощь пострадавшему. В конце декабря на улицах города, как подснежники, расцветают точки торговли пиротехникой. В некоторых петарды готовы продать даже детям.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 повредился глаз, например, туман перед глазами, который через некоторое время не уходит, или темные пятна образовались, или светлые пятна. И это не уходит там через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 Совещание с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Айратом Гатиятовым по вопросам реализации проекта по строительству образовательного кампуса в Республике Татарстан прошло в режиме видеоконференции. В мероприятии принимал участие временно исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!